Теперь я расскажу вам еще об одном очень важном аспекте при записи интервью. Это звук. Итак, каким образом нам необходимо записать звук во время интервью? Значит, Первое это микрофон либо петличка. Если у вас есть в наличии микрофон либо маленькая петличка, тогда вы можете качественно записать свой звук. Последнее время микрофонами не так часто пользуются в домашних условиях. Вы можете приобрести себе петличку. Это небольшой такой микрофон, который сейчас, вот, кстати, находится на мне. И э, мы его пристегиваем к нашему респонденту, подключаем его к фотоаппарату, либо к вашей видеокамере. И этот микрофончик, маленький микрофончик, петличка он называется, он записывает достаточно качественный звук. Если вдруг у вас есть микрофон, то же самое. Мы подключаем микрофон к камере или к фотоаппарату и выставляем его напротив нашего героя и записываем его. Звук записываем на микрофон. Если вы пишете вдруг на микрофон, необходимо сделать так, чтобы ваш микрофон и тем более ваша рука не появлялась в кадре. То есть выставьте план таким образом, например, берете крупный план, микрофон подносите чуть-чуть ниже, чтобы он был ниже кадра, либо ставите его где-то там, примачиваете на подставочку какую-нибудь и таким образом записываете ваш звук. Если у вас нет ни микрофона, ни петлички, но звук вам нужно записать, здесь есть два варианта. Либо вы ставите вашу камеру или фотоаппарат очень близко к вашему герою, ну очень близко, насколько это можно близко, и тогда шанс есть, что звук будет более-менее качественным. Но надежнее будет, если вы звук запишете отдельно, отдельно на диктофон. Сегодня в каждом телефоне или смартфоне есть э, диктофон и вы можете звук записать отдельно. То есть вы включаете на запись диктофон, даете его в руки, например, вашему респонденту и отдельно записываете звук. Отдельно снимаете видео, отдельно записываете звук. Если вы владеете принципами видеомонтажа, то вам не составит трудности затем соединить этот звук, и с вашей видеокартинкой. Если же у вас с этим сложности, вы можете узнать либо в интернете, либо пройти наш курс видеомонтажа, где я также учу тому, как ну, монтировать видео и в частности, как затем соединить отдельно записанный звук и отдельно видео.